Приветствую вас, уважаемые самураи и онобогей Как сказал Филипп, так называют в Японии женщин, которые воюют наравне с мужчинами В данном сообществе я вижу огромное количество женщин, девушек, которые воюют даже покруче, чем мужики Это клево, клево Итак, у меня к вам три, три точки Первая точка, тема вебинара Все, сегодня победила тема вебинара Разбираем причины Затыки, ограничивающие убеждения, как угодно их называете, но это то, почему. Почему у вас отсутствуют видосы? Почему не проводим эфиры, трансляции, вебинары? Второй. Так, вопли. Вопли перфекциониста. Значит, перейдя по ссылке, вы зайдете в группу, и там выложен пост ⁇ вопли перфекциониста ⁇ что такое вопли перфекционист? Это как раз вот те причины, вот те ограничения, по которым вы этого не делаете. Я сегодня дам некоторое количество базовых, которые достаточно у всех встречаются, очень огромного количества людей. Но, безусловно, что у каждого из вас есть еще свои какие-то тараканчики, свои ограничения. Поэтому, Пожалуйста. Когда вы подумали о камере, взяли камеру, подумали провести эфир, и вас кто-то хватает за ноги, держит и кричит «Не делай этого, потому что?» И вот дальше он говорит «Что? Почему этого не делать?» Вот это и есть вопли перфекционистов. Вот их, пожалуйста, пост вопли перфекционистов в комментарии. По одному, по два, по три, без разницы. Закидывайте, выплескивайте, штурмуйте и закидывайте туда все, что вам приходит в голову. Правильно, неправильно, не существует. Есть то что вас держит. И третье. Продолжение. Теория теории. Это хорошо, конечно. Но я благодарен Филиппу, Екатерине и э, огромное количеству людей, которые здесь э, есть. Меня в многих вопросах подвинули в написании. И я хочу э, отблагодарить э, скажем так, недельное э, ну это назовем это тренингом. Назовем это тренингом. Я буду вам каждый день давать Точечное задание, на которое вам для выполнения потребуется от 30 секунд до 1 минуты. Но это будет очень точечное, проверенное задание, которое уже выполнено многократно огромное количество людей, и которое снимает, меняет отношения. Это очень важно разогревающий такой вот момент. Поэтому, опять же, переходите по группе. Все будет происходить там. Неделю, может быть, чуть-чуть больше. Посмотрим по ситуации. Я помогу вам реально снять вот эти вот Хрень эту короче так собственно говоря у меня все да все встречаемся в 2000 да и очень такой маленький момент давайте заранее скажу значит у меня на встречах можно заниматься чем угодно абсолютно будет здорово если все кто придут посмотрят вот эту запись чтобы я потом не тратил время, вы можете пить, курить, есть, готовить, есть, гладить, белье, кормить детей, все что угодно. Это абсолютно не имеет значения к тому, примите вы материал или не примите, уважайте меня или не уважайте. Будьте свободны, занимайтесь чем хотите. Когда будет нужно, я ваше внимание привлеку. Когда будет вам нужно, вы услышите и вы придадете к экрану. Это первое. Второе. Если есть возможность, будет великолепно. На встрече включить камеру. Можно выключить звук, но камеру включить. И без разницы, как вы выглядите, лежите, стоите. Абсолютно это все пофигу. Все, давайте. Все пофигу. В 20.00. Встречаемся. До встречи. Желтый.